Сад. Одно из самых интересных, ну конечно романтичных мест Санкт-Петербурга, в, саду... в летнем саду интересно гулять, в летнем саду интересно наблюдать людей, в летнем саду интересно сливаться с природой, но наверное самое интересное это история летнего сада. Он почти что ровесник нашего города. Это же первый регулярный парк в России. Летний сад за 300 лет своего существования пережил и испытал бесконечно много и связанного с историей страны, и связанного с историей отдельных людей. Здесь масса человеческих судей. Летний сад своеобразная эмблема нашего города. Эмблема его живучести и непокоримости, непокоряемости никем. Ведь Летний сад – единственный сад и парк одновременно в нашем городе, который не был вырублен на дрова во время страшной блокады Ленинграда. Летний сад, конечно, символ, символ живучести, символ стойкости и символ бесконечной истории Петербурга. О ней мы будем рассказывать, гуляя по Летнему саду.